Распоряжение мэрии столицы создан штаб по развитию общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в целях повышения качества пропускной способности уличной дорожной сети столицы. Приведение дорожных знаков, сигналов, светофоров и дорожной разметки в соответствии с нормами Международных конвенций о дорожном движении, дорожных знаках и сигналах, ратифицированных Кыргызстаном в 1968 году. В целях соответствия ГОСТу, обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности, проведения мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры. В числе полномочий штаба строительства новых светофорных объектов, реконструкция старых светофоров, оптимизация маршрутов общественного транспорта, строительство новых остановок, парковочных зон, инфраструктуры автомобильного транспорта, перевозок пассажиров и багажа. Четкая реализация проекта ⁇ Безопасный город ⁇ и не только. Штаб будет также заниматься определением аварийно опасных участков автомобильных дорог, на которых необходимо установить системы фото и видео фиксации нарушений ПДД и отслеживать работу уже внедренных систем в целях совершенствования реализации проекта «Безопасный город». К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.